Здравствуйте, дамы и господа! С вами снова Михаил Бондренко. Хотел бы записать это видеообращение к всем ребятам, которые занимаются вермеделом, разведением червя. Очень много ребят пишут на YouTube, на почте, на Фейсбуке, хотят приобрести червя в страны ближнего зарубежья, то есть это идет у нас Армения, Беларусь, Россия. Больше и так далее, и тому подобное. Турция, ну, с Турцией все проще. Турция сама по себе привозит червя на Одессу, на Стамбул, и непосредственно они сами приезжают с места забирать червя. Ну, хотелось бы как бы работать и с ребятами из ближайшего зарубежья. Это видеообращение. Хочу попросить помощи у всех, кто знает, может, или подскажет. Как можно вывести червя из Украины, ту же самую Армению или Белоруссию и или же Россию? Ребята, если вам не тяжело, пожалуйста, у меня большая просьба. Кто может подсказать, пожалуйста, пишите в комментариях, оставляйте комментарии, пишите на почту. Ссылка на почту будет в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. С вами был Михаил Бондренко. Спасибо большое.